Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем проходить сюжет в Emperion Galactic Survival версии 1.6. Всем приятного просмотра. Согласно аналитике ютуба, меня сейчас смотрит 73,8% зрителей без подписки. Это уже лучше, ситуация начала немножко исправляться, но я знаю, что вы можете лучше, так что хочу попросить тех, кто еще не подписался на канал, подписаться. Этим вы поможете развитию канала. Всем заранее благодарен и приступим к игре. Значит, я, у меня был небольшой тупик. Я не мог найти дальше мой путь, куда мне нужно двигаться. Я уже обшарил весь корабль. Есть одна положительная сторона. Вот в вот этой комнатке здесь сбоку вот был такой проходик. И здесь стоит контейнер С импульсной винтовкой, которую я хочу Давайте сюда поставим И немножко золотишко. Так, что там наверху этого я, по-моему, эту решетку пытался прострелить, насколько я помню Долго я, короче, блуждал по этому кораблю Не мог найти, думаю, потом продолжу и в комментариях Сергей Букашин мне напомнил о том, что в самом начале игры я находил дверь, которая мне в целом и нужна была, но о которой я благополучно забыл. И давайте пойдем в ту дверь. Она вот сразу за аппарелью. Вот этой. Где стоит мой корабль. И Тогда эта дверь была попросту закрыта. Так, что-то мне это уже не нравится. Что-то там рвануло. Ай-яй-яй-яй-яй. Патрона на дробовик осталось совсем ничего. Ну, давайте попробуем пострелять с этой импульсной винтовки. Насколько я замечаю, она стреляет э, ячейками э, для лазерной винтовки. Да, и долго жить у меня не получилось. Итак, давайте посмотрим, где там тот... Фух, минус одно тело у него по патронам есть так наверное вот эту детальку я тоже заберу пожалуй здесь пока что больше никого нету забрал я все патроны которые у меня были на лазерную винтовку и на всякие пожарные взял с собой еще пистолет так, а где? Мерзость. Ну, давай. Ну, а, знаете, эпическая лазерная вот эта вот пушка довольно хорошо стреляет. Так, мультиинструмент. Мне он пока не нужен. Давайте посмотрим, что у нас там еще есть. Вот дверь какая-то такая. Страшное. Хочу проверить весь этот коридор. Вроде бы чисто. Так, что у нас здесь? Немного запчастей. Не хочу, чтобы какая-то сволочь выпрыгнула где-то там со спины. Фух. Успел убить, это тоже хорошо. На лазерную винтовку у нас патроны. Пока что без боеприпасов я не останусь. Консоль обслуживания груза. Обнаружена брешь в контейнере 4 и не удалось закрыть аварийные переборки. Структурная целостность ухудшается и требуется продувка груза, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение Ильмаринен. Потяните рычаг для продувки груза. Соединение потеряно с контейнером 1, 2 и 3. Контейнеры 5, 6, 7 и 8 продуты. Так, хорошо. Давайте тогда потянем за рычаг. Похоже, у тебя есть желание. Ну, давайте пойдем дальше. Надеюсь, сейчас из-за разных углов на меня прыгать не станут. Очень на это надеюсь. Так. Что у нас тут? Интересно, откуда оно вылезло. Так, здесь хотя бы нету никого. Ну убежала уже так ладно пускай там пока бегает давайте определимся куда нам нужно идти так уровень 1 хм. вроде бы здесь была какая-то новая отметка Но я ее похоже упускаю Еще минус две твари О, уже 22 уровень получил Это довольно таки хорошо Так, здесь новых никого нету А, вон, есть Мейн карго ареа Давайте пойдем на эту отметку Здесь скорее всего спускаться придется Так, и патронов уже не особо много осталось. Так, тут вроде бы никого. Здесь еще ниже нужно будет спуститься. Скорее всего в ту комнату, где я уже был, с которой я серию начинал, я так думаю... Так, здесь спуск находится вот с этой стороны. А ну. Ну, давай-давай, уходи отсюда. Так, здесь еще какая-то тварь бегает. Кажется, что впереди нас отстроили заново. Надеюсь, доступ к грузовому люку все еще там. Найдите и используйте его. Так, вот еще одна тварь подошла. Я обычно думал, что чем больше тварь, тем тяжелее ее убить, но здесь это правило, судя по всему, не работает. Так, вот эта тварь куда опасней. Так, где вторая? Значит, здесь у нас есть пентоксид. Здесь у нас есть еще какие-то там компоненты. Так, вот открылась у нас та парелька, которую я никак не мог открыть. Ай-яй-яй-яй-яй, давай, лети. Хм, да сколько же вас там может быть? Интересно, почему он меня не кусает? Ух, ну, хорошо, что не кусает. Так, что у нас там еще за сюрпризы ждут? Я, наверное, использую сейчас э, несколько бинтов И полетим Патронов осталось уже очень мало Это невозможно Возможно, ты должен быть побежден Так э, Нашли точку входа в ядро на площадь ядра. Похоже как-то так. Хм. Так, ладно. Вход-то я нашел, а... Куда дальше? Хм. Damage vent. Поврежденная вентиляция там где-то есть. Здесь что ли? Хм. Так, вот есть какой-то рычаг. Грузовой люк открыт. Зайдите в кладовые позади него. Да, прям на глазах спавнятся. Это как-то несерьезно. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, так не нужно делать. И без патронов как вас убивать? Думаю, так можно будет. Да, патроны на исходе. Так, там еще что-то заспавнилось, нет? Так, это что? Куда нам заходить, я не пойму. Там вроде бы решетка взорвалась, может быть, там где-то. Так, здесь ничего нового не появилось. Так, что у нас... Давайте я поищу тот проход, который мне нужен, и потом я вам покажу, где он был. Так будет, наверное, попроще. Нашел я проход, он в этом же тоннеле, только вот сбоку как-то открылся его, и незаметно там практически. Я его, по крайней мере, не заметил. Что-то в последнее время совсем невнимательный. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, таракашки сюда полезу. Давайте немножко с пистолета постреляем. Так, вон у нас есть насекомые. Ну, если где-то в голову стрелять, тогда нормально в целом дамажит. Так там еще один хм, это контейнер скорее всего какой-то заберу ну давай ходи хм. короче ходить она особо не хочет. Ну, давайте тогда посмотрим, что здесь есть в контейнерах интересного. Может быть, патроны, какие я найду. Было бы кстати. Э, с дробью у меня совсем беда. У меня только один патрон остался. И, скорее всего, с этим одним патроном, если я найду ядро, уничтожить его, скорее всего, не смогу. Так, ты где появилась? Животные. Так, здесь у нас ничего. Ай-яй-яй-яй-яй. Убегаем отсюда. Мои датчики отслеживают постоянный поток частиц. Кажется, они проходят через поврежденные вентиляционные отверстия. Мы могли бы также его использовать, чтобы добраться до ядра быстрее. Найдите поврежденное вентиляционное отверстие в верхней части грузового отсека. Лихорадка. И у нас инопланетные паразиты отравление хм. понятно все патронов у меня совсем немного осталось нужно поменьше уже умирать давайте возвратимся. там нужно найти еще какое-то отверстие чтобы через него добраться так, перезаряжаем пистолет Даже ты убежала. Хм. Опять оно здесь в текстурах все застроет Так, у меня на снайперскую винтовку есть немного патронов. Давайте будем поаккуратней это все убивать. Я надеюсь, что они в это отверстие не пролезут. Так. Осталась еще длинная мерзость. ой ой ой ой ой Надеюсь, оно меня ничем не заразит. Так, хорошо, что хоть промазала. Давай, давай. Так, бинты у меня есть. Вот. Фух, немного отбился. Так, где вот эта штука? У нее? Да, залутать ее не смогу. Получается, в верхней части этого контейнера должно быть какое-то отверстие, через который я смогу добраться туда, куда мне нужно. Так, что у нас здесь? Скорее всего, опять какая-то.. Мерзость выскочит. Так, гравитация почему-то здесь уже не работает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай! Так, надеюсь, эта вот штука будет самая опасная, что здесь есть. Мелочи особо не боюсь. Она меня не достанет. Так. Вот еще одна. А сколько вас тут? Так, последние патроны. Выстреливаем. Что это у нас кожаный ожог у меня от кожаного ожога что-то было так штурмовой дробовик патронов на него уже один патрон а ну хм. И здесь патроны уже закончились. Осталась только одна снайперская винтовка. Фух. Дайте мне патронов. Хоть, хотя бы к пистолету. Так, здесь, судя по всему, еще какая-то мелочь бегает. Это у нас магнитный сердечник. Полезная вещь. Заряд к мультиинструменту. Очень полезный в данный момент. Так. А, смотрите, здесь еще турелька есть, которая меня не может достать. Как она меня еще не пришила, я этого не понимаю. Хм... Так, здесь наверху должно быть какое-то отверстие. Давайте посмотрим повнимательней. Вон какой-то проход есть. Вот оно. Попробуем использовать этот отрывок. В поисках возможного выхода. Скорее всего, я нашел то, что искал. Командир, боюсь, здесь практически невозможно ориентироваться. Корабль перестроили, и планы постройки никуда не годятся. Единственное, что я могу попробовать, это дать вам путевые точки, которые будут вести вас в направлении ядра. Это уже хоть что-то. Так, сейчас меня здесь по-любому сцапают ну а здесь довольно высоко невозможно вы можете Нищ низшее существо так что-то я уже в пространстве ориентироваться плохо стал. Пулемет. У меня есть патроны для пулемета. Хм. Вайпоинт. А я не знаю, есть ли у меня патроны для пулемета. А ну. Так, здесь, скорее всего, низ. Так, скорее всего здесь лабиринты какие-то пошли. Ну? Оно упало. Это очень хорошо. У меня и жизней совсем мало. Ну, давай. Подходи еще. А, их там двое. Блин, нужно как-то патроны экономить, как-то целиться в таком случае. Хм. Так довольно-таки даже хорошо получилось. Вы будете поглощены и уничтожены. Так, вон, таракан есть. Уже нету. Так, с этого я смогу подобрать. Так, здесь гравитация уже работает. Ну, кислородный баллон. Да, тоже сейчас самая полезная вещь. Так, радует то, что здесь пока одни тараканы. Так, ну что здесь еще скрывается такого? Тут у нас м, комплект детоксикации. Хм, надеюсь, мне патронов все же хватит. Так, что у нас здесь? Немножко еще патронов. В следующей комнате должна находиться основная консоль. Получите доступ к нему, чтобы найти ответы. Так, я так понимаю, что это в этой комнате. Так, этот звук мне уже не нравится. Как оно меня достало! Ну давайте попробуем ту тварь все же убить. Так, тех 9 патронов, что я поднял, уже нету. Так, это не конец. Так, ты что-то там еще дойдешь. Так, это уже получается финишная черта, я так понимаю. Кстати, смотрите, у меня еще есть на пулемете 250 патронов. Они здесь в целом и были. Так, надеюсь, тут из-за угла на меня никто не выпрыгнет. Так, вот я вижу ядро. Но пока мы будем смотреть по сюжету, что у нас тут есть. И давайте поговорим. Код авторизации принято. Вывод списка доступных журналов. Один журнал Сайн Джон. Главный инженер. Запускаем. День миссии 500. Запись в журнале 197. Мы кое-что нашли. 500 дней в поисках обитаемых миров. 500 дней безуспешно. Конечно, мы нашли много ресурсов. Но капитан сказал, что мы не можем отклоняться от своей миссии. Бригады горняков будут расслабляться, пока мы направляемся к следующей звезде. По крайней мере, сегодня мы нашли кое-что интересное. Бездомный мир возле красного карлика. Капитан разрешил мне присоединиться к экспедиции. Через 499 дней это будет похоже на праздник. Начиная с регистрации датчиков и каталогизации сломанных дверей, я очень взволнован. День миссии 501. Запись в журнале 202. Официальная жалоба. Я добавляю это в судовой журнал, поэтому никто не будет жаловаться, если ангар-Б потребуется капитально отремонтировать. Эти ученые ребята не могли оставить эту... эту вещь на планете. Так как следующей проклятой звезде нужно спешить, ее просто взяли на борт корабля. Здесь достаточно места, сказал капитан. Конечно, но мне нужно будет объяснить повреждения, царапины и странные оплавленные следы в ангаре. Если бы это был я, мы бы оставили его на месте. Проклятые дети науки. День миссии 503. Входящий доклад 280. Сообщение капитану. Этот беспорядок, происходящий в ангаре Б, выходит из-под контроля. Обломки потеряли вес, и даже массу, что кажется безумным. Просыпание какого-то вещества по всему полу. Мы запечатали двери, но я сомневаюсь, что это удержит внутри скользкий материал. Как сказал мне наш ведущий ученый, обломки, которые они подобрали, были покрыты биологическим веществом, которое, кажется, расплавляется из-за изменившихся параметров атмосферы. Действительно здорово. Сможете угадать, кого назначили в отряд уборщиков? День миссии 514. Запись в журнале 382, личная записка 32. Что они взяли с собой, эти идиоты? Это были не какие-то биологические ремамины, тающие с корабля. Нет, корабль сам переходит в полужидкое состояние. Если этого было недостаточно, вещество растет на каждой поверхности, как гриб. Распространение спор, которые, надеюсь, теперь снова удаляются из воздуховодов. Возможно, нам придется отрезать эту входную секцию от корабля, чтобы это не вышло из-под контроля. День миссии 520. Запись в журнале 420. Официально запись в судовом журнале. Временный капитан Ильмаринен К. Ка Сэмлан. Капитан и второй командир отправлены в медотсек, а также треть экипажа. Споры привели к серьезной инфекции. Мы отправили в штаб-квартиру сообщение, что все корабли не должны контактировать с этими обломками, которые мы теперь называем заражающими. Похоже, они так и делают. Отчет и предупреждение были отправлены день назад. Пока не прибудет помощь, это может занять некоторое время. Боюсь, что нам придется герметизировать большие части корабля и полить участки дезинфицирующими жидкостями. День миссии 550. Запись в журнале 480. Какая разница? Экипаж погиб, или трансформировался, или как бы вы это назвали. Мы потеряли основной контроль над кораблем. Мне и моей команде, по крайней мере, удалось предотвратить полный контроль инопланетных организмов, но мы не смогли предотвратить возвращение корабля к Элиону. По какой-то причине он хочет туда попасть. Мы повредили двигатели, но я боюсь, что это вещество со временем восстановит их. Активировать самоуничтожение не удалось. Поэтому я ставлю это как предупреждение для всех, кто это читает. Убирайся отсюда как можно быстрее и разнеси этот корабль на куски. Ваша задача не дать этой мемориальной доске проникнуть в обитаемые миры. Там наследие. Пожалуйста, помогите. Командир. Сразу отправить отчет о нашем расследовании агенту Казеэлю. Пожалуйста, сделай это как можно скорее. Командир, входящая передача. Это было быстро. Командир, я рад, что вы пережили это, но мы боимся, что все еще хуже, чем мы боялись. Талоны предупредили нас. Кажется, что наследие снова поднялось в далеком месте, и бедные люди из Ильмарининов случайно вернули его в эту систему. Мы отправим вам отчет, свяжемся с нашими союзниками и обсудим дальнейшие шаги. Надеюсь, мы нашли этот корабль достаточно рано, чтобы избежать второй войны без Молвия. Я сообщу как можно скорее. Война без Молвия? На данный момент нет времени объяснять это подробно, мой друг. Все, что вам нужно знать на данный момент, наследие вторглось в это Звездное море в далеком прошлом. Оно было почти побеждено после войны в которой большинство обитаемых миров погрузилось в безмолвие. Наследие не о завоевании территорий, как Зиракс или Криэль. Это чистое разрушение, какое-то странное. Хорошо, подробнее об этом позже. Я получил сообщение от моей организации для вас, теперь пересылка, мы поговорим позже. Да, соблазняют тебя голоса прошлого, друг мой. И тебе того же. Командир, агент Козель отправил сообщение из неизвестного источника. Сообщение уже декодировано. Покажи, пожалуйста, мне это сообщение. Дорогой друг, мы не могли не заметить, что вы самоотверженно поддерживаете идею защиты галактики и освобождение ее от сил угнетения. Если вы хотите перевести свои обязательства на новый уровень... Мы приглашаем вас встретиться с нами в любой из гражданских путевых станций в орбитах газовых гигантов этой системы. Ваш костюм ИИ сможет расшифровать точные координаты встречи, как только вы приблизитесь к одной из станций. Искренне. Секционер 32. Будем надеяться, что эти ребята в конечном итоге помогут нам установить контакт с флотом UCH. Итак, теперь пора уже уничтожить ядро. Давайте так и сделаем. Надеюсь, в пулемете хватит патронов, чтобы это сделать. Ну, отдача здесь неплохая такая. Так, декомпрессия, заброшенный корабль, кислород отсутствует. Ну и вот, самое главное то, что этот корабль уже в целом не будет...